Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games. С вами я София. Мы продолжаем Witch, или Blair или или как она там правильно? Witch, короче, какая-то там ведьма. Вот. Так запись все. Так я загрузила, короче, сейчас посмотрим, где, где мы загрузимся. так, Сейчас я тут пошуршу чуть-чуть. Вам... Прям, прям, прям. О, тихо, тихо, тихо. Так, все, я готов. Мы где-то... Где-то загрузились? Заперто. Замечательно. Тут всякие штучки висят. Их ломать нельзя, ничего нельзя делать. Ну, пойдемте двигаться. как Куда? А, взять. Так, ну, да. Эту фигурку мы уже брали. Именно эту. До этого была у нас э, вообще какая-то другая. Вот, нам дверь открыли. Типа, ты должен был взять фигурку, и тогда откроется дверь. Это, наверное, мне кажется, такая фигурка появляется после того, как мы находим фотографию. Ну, сейчас, кстати, сутка. Мне кажется, я в прошлый раз вообще какая-то расслабленная была. Чё? Но... Он не выходит. Эгоист. А, вот, господи, это на камере. Так ты... Убийца. Нет, открывай. Я открой. Я уже закрывала эту дверь, уже открывала ее. Так, вот тут нас сейчас протаращит. Таращишься. Так, как натаращишься, скажи, мы пойдем дальше. Давай, вперед. Вперед. Так, опять руки. Так, на меня глаза... ту глаза... Голоса нашипели. А, сказали, что я что, Да, кажется. А опять убийца. Хорошо, хорошо, я поняла, да. да. Элис, это не смешно. Я, я так больше не могу. Прости, но не могу. Видишь, что ты наделал? Сколько ни себе будет только хуже. Нет, это сделал ты. Я просто дал тебе выбор. И типа я провалился. Ты провалился, мне говорят, ты и... все. Ты фейл, Ты полный безотворотный фейл. Так, ну тут ничего нету. Вообще ничего, даже двери нету. Ладно, давайте, пугайте. Смотрю окошко. А, мне показалось, что там что-то есть в окошке. Ну, давайте, пугайте. Где Бу? О, вот пошло. Давай еще, еще. О, еще давай. Жду. Че? Мне что-то шеф. Нет. Элис, возьми себя в руки. Да, было бы неплохо. Что такое, что такое, что такое Я ничего не понимаю Я пытаюсь как бы Ха. взять себя в руки Понять, что происходит Ну как-то это очень тяжело Дается мне Ладно, проходим мимо Там кровоточить лампа Ну бывает, бывает иногда такое, да Так, смс-очка пришла что там? Кто ты, Элис? Ну да, точно. Кто-кто же я? Опять! Ага, он А, это был... Осторожнее. Ну то есть я не понимаю эти надписи. С одной стороны, эти надписи меня гнобят. С другой стороны, они... Я тебя ждала. Они меня предупреждают. Он ходит? Умрешь, посмотришь, умрешь Иди по тропе, я не вижу тропу Чувак где-то тут ходит Пошли наверх, наверх не получается Чувак где-то тут, рядом Или куда мне, туда идти, да? Вон он проходит. Тихо, тихо, тихо. Сейчас он уйдет обратно. Проскользм в комнату. Мы должны справиться. Должны справиться, ясно вам? Где эта тварь? Давай, иди. Ну. Ну, я жду. Вот он идет. Да-да-да-да-да проходит мимо. Кажется, проскользнули. Все, идем по тропе, а? Нормально. Раз, заткнись. Правильно. А, ты ничтожество. Ну, это мне уже говорили. Эти меня не удивить, знаете ли. Придумайте что-нибудь э, поинтереснее, что ли. Да ё-моё, да сколько можно? Он где-то там за стеной что ли? Да, да. да. Не хватало пиксельного шашка. Так, он куда-то тогда пошел, да? А нам сюда надо. Нам в обход. Твоя очередь! О, моя голова! там ходит так по идее мы должны пройти где-то где-то где-то так вот он идет ко мне тихо тихо а -а -а, он где-то застрял. Он где-то застрял. Ладно. Да нет, он еще нападает, когда ты, ты это на, на него наступаешь. Тоже такое бывает, прикинь. Где тут этот? Так, иди по тропе, осторожней. Ну тут тропа меня уводит туда. Проблема в том, что туда я не могу пройти Там прохода тоже нигде нет А, вот тут вот есть проход Подожди, подожди, подожди Вот он, вот, вот, вот, вот Все, нашла! Нормально! Oh да я что-то да что, опять? Что, что, что опять надо? Ты больше не можешь смотреть э, на себя в зеркало, правда? Ну, судя по всему, по, судя по тому, как он переживает, да, он больше не может смотреть на себя в зеркало. Отлично у нас выключился фонарь. Чё? Чё опять? Ты да вы надоели, блин, если... Меня так... Кого угодно так гнобить? Кто угодно башенкой отъедет? Прекратите! Ага. Так, это что? А это просто фигня какая-то. Так, тут что-то есть? Ну-ка. Красная кассета. Это что? Нормально так? В угол, не смотри на нее. Это кто такие? Твою ж налево. какие у нас руки! Угол, здесь я буду в безопасности Угол! Так, подожди, а где этот угол? Закрой, закрой дверь Так, подожди, нам... Нам нужно пройти дальше, да? Да, угол! Вот в этом вот углу <зывы> Тихо! В угол, так, в угол, стою в углу! Тихо, тихо, не поворачивайся, не поворачивайся, он сам поворачивает! Сзади! Давай! Нет! Давай, посмотри на меня! Заткнись! Хватит! Нет, черт, давай! Что че происходит? Ну, отсылку к... К слоям страха мы уже видели. Так что все ок. Что ты там орешь? Я на тебя не посмотрел, Ты теперь плачешь? Какая-то непонятная херабора. Если вы мне скажете, что собирать все подряд это плохо, я, я буду... Беситься, а? мне это не нравится. Я не люблю, когда что опять отвернуться. Я отвернусь, буду смотреть на столик, на другой столик, закрою к чертям дверь. И вот эту вот, а вот эту вот открою. Она она закрыта, а это и это закрыто. А камера где? А камеры нету, кстати. А где камера? Куда-то делась камера И что-то он уйдет как-то странно под наклоном Ладно, тут все очень странно идет под наклоном а, -а, а что происходит? Я же не сошла с ума, оно же реально под наклоном Так, это пошел страшный сон там, вот, где ты не можешь убежать Там кто-то есть Ч Чё ⁇ происходит? Ох, юб твою мать. Ты кто? А ну-ка стой. Ч ⁇ происходит? Где я? Так. Вот так. Флешбеки пошли. Военные. Так. Ладно, проходим дальше. Типа, он сейчас э, это, типа, как солдат с тебя, да, ощущает? Вот ты а, разогнался! <плышлен> что такое? <плышлен> Я вообще не понимаю, у меня, по-моему, самое знаменитое слово сейчас это что такое? Что? Убийца! Так, он и отворачивается оттуда. Так, -мо. А это, кстати, чьи глаза? Блядь, что у тебя с руками? Это пидец какой-то. Блин, я все еще здесь а -а -а! Выпустите <сёк> Ну и грязича. Он тут жил годами Это что? Давай Что это? Давай Да <сёк _> Навеки мой Убей их всех Кого? Что происходит? Так Я убью тебя! Вернись! Like Тебе нравится? Пойдемте-ка на лестницу Я с тобой через окон! Мы вошли в режим берсерка! Умри! Так, что происходит? Я должна просто пройти всех убить, типа, якобы. Так, ладно, мы на втором этаже еще не все прошли. Что тут у нас? А, наверное, сюда и не надо было особо, да? А куда? Так, режим берсерка, ты только не кончайся. Так, ну мы вот тут проходили, мы отсюда грубо говоря вышли, все тут закрыто Ну я бы убила того говника, который убил мою собаку Если это конечно был не я, тогда проще да, убить себя а? Ну а иначе как-то Ну потому что блин, ну булли то та, булли то жалко вообще, ни за что Бедный пёс. Откуда он мог знать, что его хозяин это вот псих вонючий? Вот тут дверь, ещё дверь. А тут что? Тут пройти нельзя. Ладно, через дверь пошли. Солдат. Дальше куда? Дальше куда? А, теперь сюда пропустили. Спасибо, дорогие. Шериф. Он двери ломает? Только так, он взглядом одним двери ломает. Посмотрите, у него вообще берсерка пополнить. Так, еще этот, а, по ходу, пьесы. И еще кто-то там. Тут дверь. Вот. Одним взглядом выламываем дверь Просто это настолько вот суровый мужик Это жена его, кстати, была сейчас Это я так подозреваю, был э, брат, которого он пристрелил в магазине Так, что мы еще ломаем? Кого еще сломать взглядом, ну-ка? Какого хрен сейчас произошло? Что это было? Ну открой дверь, давай узнавать Так, а у меня... Да, запись, запись идет. Я уже This испугалась. Уже... Вот он, подвал. Наконец-то я здесь. Давайте его осмотрим. Питер? Где? Питер, ты Peter, где? Питер! Питер! Somebody... Сколько людей. Think... Он их всех убил? Это, наверное, то, что мы собрали, да? Все эти фотокарточки. Ну, до хера мы собрали так-то. Да, мы их же и собрали. Какие-то, видимо, недособраны, не не да, мне кажется? Вот это вот черное. Или нет, или мы собрали? Не, мне кажется, мы не все собрали. Ладно. Фак. Черт, здесь. здесь его нет. Не что теперь? Вот тут дверца какая-то а, Ключ нужен? Ты правда думал, что все будет так просто? Что ребенок будешь ждать тебя здесь? Ты сможешь спасти его и вернуться героем? Нет, это так не будет Где ты, ублюдок? Выходи, я убью тебя голыми руками И после всего того, что ты натворила Я получу от этого удовольствие я тоже Когда заходи Ключ под столом Я жду с другой стороны Так, ключ под столом Хорошо, сейчас, сейчас, сейчас я тебя найду, козлина это, скорее всего, я и буду, да? Ключ под столом Ага Так, вот он Забирай Встаем Сюда? А пацан-то где? Слышь? Говнюк, где пацан? Ох! Что за кроличья нора, мать его? А? Как это вообще понимать? Ну, вроде, ползем пока. Ну, блин, ну опять! Ну что опять понеслось? А, это типа его перекрывает, да? Типа он на самом деле в лесу? Ты больной ублюдок! Типа он на самом деле в лесу, а видит вот эту вот картинку. То есть у него просто начался гром, и его отрубило. То есть психика его просто вот закоротила, замкнула. Нет, это, конечно, все отвратительно, это пипец. Ага, его нормально так закоротила. Нет, нет, нет, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. О, Боже, я не сделаю тебе больно. Нет, нет, нет, не тебе вреда. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. пожалуйста. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ты ее ножом порнул? Прости, прости. О, Боже, боже. Норм... Ты, ты, ты, ты, ты это как? Алло, чувак, ты чё? <звук> Ах ты, ублюдок! Больной ублюдок! Получай, <звук> сраный ублюдок! Все кончено. Наконец-то все кончено. Заткнись! Столько людей детей, я вырву твой поганое сердце! Я больше ее не слышу Ты так легко не отделаешься Свобода, свобода Я тебе не позволю Она всегда хотела, чтобы ты стал. Заткнись Мной Забери у него лицо Ты его заслужил Пам-пам-пам Топ сомневался Булет? А это не мой буллет. У мой украсный ошейник. Чё, серьезно? Все, что ли? Элис не устоял перед собственной яростью, отчаянным. Цикл продолжается. Карвер переродился. Булет выжил, несмотря на ранение. Его обнаружили спустя некоторое время рядом с домом Шеннонов. Опа, Буллит выжил, это, это радует. то решил помириться с Элисом, но он проигнорировал ее, все дольше и дольше оставаясь в лесу. Учись Питера неизвестно. Ну, то есть, тут есть еще одни концовки, я так понимаю, типа, и, наверное, есть концовка «Спасти Питера». Установить местонахождение тела шерифа не удалось. Оно осталось в лесу блок Это, наверное, надо было связаться, да, там с чуваком. А тело Тодда Маккинона было найдено спустя несколько месяцев на лесопилке Тепик. Так, из-за сильного разложения его едва опознали. Так, и чё? Ну все тут походу, да. Еще одна игра пройдена. Я вас поздравляю, дорогие мои друзья. Еще минус одна игра. Ну что ж, тут, наверное, есть другие концовки. Но, честно говоря, если бы игра оставалась в... Такой, как было изначально, ну то есть ты заходишь в лес со своей собакой, там какая-то дичь происходит, происходит, происходит, но когда меня заперли в доме, и началась эта вся дичь, это, честно говоря, стало тяжело, потому что, блин, ты заходишь в одну комнату, там что-то меняется, ты из нее выходишь, там что-то происходит, Через... мимо этих монстров нужно как-то аккуратненько пройти, все это во мраке, ты нихера не видишь, это на самом деле, это не пугает, это бесит, это реально бесит как-то, ну, лично меня, мне тяжело вот, вот, в такой вот в таком вот узком пространстве мимо какого-то монстра проходить в, в темноте, когда ты нихера не видишь, там, как-то по этой камере еще ориентироваться. Ну, как-то, ну, нет, не прикольно, меня как-то нет. Ну, я так понимаю, мы ушли на самую дерьмовую концовку. Вот, даже несмотря на то, что я, в принципе, я, я пытался со всеми созваниваться, со всеми что-то как-то, ну, не знаю, не знаю. Посмотрим. Наверное, я просто погуглю где-нибудь, узнаю чисто для себя, вы можете узнать чисто для себя, что там, какие концовки, ну, я думаю, что если это чуваки, которые создавали слои страха, то как бы тут уже все ясно-понятно, они это, все вместе, то там 100-500 концовок и до них хер берешься. вот, а так все, все, все, я свою дело сделан, я молодец. Ничего не знаю. Все. Я хочу в этот самый, в бункер спуститься. У нас же ведь аккумуляторная батарейка-то теперь есть. Мы же ее нашли. Вот эта вот красная херабора. Она же нам не нужна. Получается, она же бесполезна. Сейчас мы наберем. Не, мне вот, именно вот это вот э, начало игры нравится. Там, где ты шатаешься по лесу, разгадываешь какие-то загадки. Вместе с собой песель. Все хорошо, прекрасно. То есть мне вот это вот нравится. А, вот именно вот когда вот нас уже заперли в дом, это отвратительно. Это вот совсем не прикольно. Я так думаю, наверное, чтобы выйти на хорошую концовку, не нужно брать вот эти вот деревянные штучки, да, вот эти вот итемы. Потому что она же ведь, получается, радуется. Радовалась каждый раз, когда я их подбирала? Давай, Булик, вылезай. Так, все, мы добрались. Так, вроде бы вот так. Вот. Проходим. Вот, значит, наше радио. Вставили. Войски пропавшего мальчика закончились трагедией. Тело 9-летнего Питера Шеннона, пропавшего в лесу Блэк Хиллз, было найдено у гробовой скалы. Официальная причина смерти еще не объявлена, но в предварительном отчете говорится о живых ранениях. Полиция отказалась комментировать возможную связь инцидента с неминувшим исчезновением студентов два года назад. И что, это все? И ради вот этого я сюда добиралась? Ну ладно, ради котика, будем считать. Дальше я не пойду, короче. Дальше я, короче, не пойду, но его нафиг не хочу, не буду и да да да, -да, -да, -да. Короче, вот. Я добралась до сюда. Я вам все показала. Я вот, вот вам показываю котик из Ларри Софира. Причем это, ну да, это получается Ларри из, Софир из DLC. Там как раз, где мы играем за дочь нашего художника и все такое. Все, большое спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи. Да, да, да, да, что я сказала до следующей встречи вот всем пока пока!